За кого голосовали э, на этих выборах и почему сделали такой выбор? Голосовал за КПРФ выбор, потому что хотели каких-то изменений в стране. Ну, а увы. Были какие-то, может быть, нарушения на участке, о которых вы слышали или кто-то рассказывал? Нет, мы ходили с женой на участок, пока все было тихо, потому что вечером были уже где-то около 8 вечера. И Первый день голосования, да, Поэтому там не видели ничего такого. А скажите, как вы относитесь к результатам общероссийских выборов? Насколько можно им доверять? Ну, вообще не доверяю. Потому что это не выбор, это цирк был, наверняка. Поэтому. Выбор уже. То есть, все было заранее предусмотрено. Видимо, и все. Как вы считаете, вот почему такие разные результаты? Вот В совхозе почти 60% поддержало КПРФ, вот, а в других регионах это не так. Может быть, люди не верят вот, в социалистический путь развития, возможность такого пути? У нас хорошая пропаганда по телевизору, потому что ну, в совхозе здесь видят все, как живет совхоз. А дальше, насколько я знаю, там идет пропаганда, что якобы коммунисты... Это обфейки, что они так у нас есть в совхозе, э, знакомые просто, которые связаны с этими, с, с компанией избирательными учителя там все, вот они говорят, что у них э, это все просто картинки, все. Uh -huh. И обычно за коммунистов там почти не голосуют где в этих самых провинциях. Потому что не голосуют и мне агитацию скрывают для uh -huh. коммунистов, и все А насколько лучше и легче, на ваш взгляд, жизнь простого человека вот в поселке нашем, чем где-то еще? О, ну, совсем другое Здесь все красиво, все прекрасно, а дальше отъезжаешь в какую-то провинцию, заезжаешь, там все запущено да, невозможности просто и все но все забы, поля по практически вот я, насколько я, езжу в эту саму на родину Брянску Ну там миратор пасет только коров и все. Остальное, ну видно что по дороге. Остальное заросло все практически. Население я не знаю, они как там выживают? Я без понятия. Может Ну а здесь есть разница между богатыми и бедными так вот артийная совхози? что то я так. Ощущения такого нету. Вот. Всем все доступно, да? Ну да, доступно все. А там в провинциях нет, там как-то по-другому все.